Друзья, приветствую вас всех на нашей встрече, мастер-класс, синдром самозванца или как перестать бояться предлагать свои услуги. Меня зовут Елена Дегурова я коуч, наставник для людей, которые ищут возможности достижения своих амбициозных целей, чего бы они ни касались. Немножечко познакомимся, так как со многими из вас мы встречаемся впервые. Мне на данный момент 46 лет, я многодетная мама. 30 лет в бизнесе, да, да, с 15 лет я в бизнесе, а, несколько было крупных бизнесов. Это а, опторозничная компания по продаже и обслуживанию компьютеров и офисной техники. А, в Северной Осетии, в Санкт-Петербурге был полиграфический бизнес. Я выпускала свой глянцевый журнал «Скупердяй», который рассказывал о скидках и распродажах крупных магазинов Санкт-Петербурга. И также а, уже более 15 лет у меня свой тренинговый центр, в котором я обучаю людей, как достигать своих целей. А, 24 года я являюсь коучем по достижению финансовых целей, так как еще была карьера. Я была управляющей а, с, а, управляющая тренинговым центром в таких крупных компаниях, как Розгустрах жизни и «Медлайф. Алика» обучала не только страховые компании, но и банковскую сферу. В моем подчинении было 7 банков, с которыми я работала. 9 лет я в онлайн-бизнесе, 6 лет я выступала на телевидении, пока не уехала с Санкт-Петербурга. Это радио, телевидение, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и даже регулярно приглашенный эксперт на Чикагской в Чикагском центре SunGate Radio это онлайн-радио, которое транслировалось и транслируется до сих пор а, через интернет, через YouTube. А, и, конечно же, можно посмотреть все эти передачи в интернете. А также я являюсь автором быстрых, системы быстрых изменений в жизни и основатель клуба жителей, которому тоже в этом году уже 9 лет. Заработала в онлайн более 30 тысяч рублей за эти годы. 30 миллионов рублей, да, занижаю немножечко. Для чего я это вам рассказываю? Для того, чтобы вы понимали, что э, наш совместный путь, э, ваш путь со мной поможет вам действительно выйти на хороший уровень э, дохода, поможет вам э, проработать ваши страхи, которые вам мешают, и, конечно же, э, трансформировать ваш синдром самозванца в вашу силу, потому что мой главный девиз в работе с людьми «Раз, два, три, проблему в счастье преврати». Потому что я не борюсь ни с какими программами, ни с какими установками, ни с какими страхами. Я именно помогаю из страха выделить ресурс и преувеличить его. Вот это то, что вас ждет. Наш мастер-класс займет около... 40 минут во всяком случае так попросили меня около 40 минут но долго умею, как говорится поэтому я приняла решение разделить наш мастер-класс на две части первая часть у нас будет с вами теоретическая когда мы разберем что такое синдром самозванца что с ним делать как его трансформировать разберем тему продаж немножко там мы не будем конечно же глубоко идти в продаже разберем основные моменты и уже вторая часть это будет дополнительным подарком для вас для тех кто будет действовать для кого это будет важно вы получите такую рабочую тетрадь такой некий дневник с упражнениями которые вы сможете делать потому что в 40 минут вложить и теорию в практику будет достаточно нелегко Итак, конечно же, мы начнем с синдрома самозванца. Каждый человек, который вступает на путь, профессиональный путь, сталкивается с этим. И здесь никуда не деться. Я вас поздравляю, если у вас есть синдром самозванца, значит, вы адекватный человек, значит, вы ответственный человек, и вы распределяете свои силы. Итак, давайте сначала с вами определимся, что же такое синдром самозванца. Вот сам по себе самозванец. Кто это? Это кто-то, кто выдает себя за другого человека. И в первую очередь в корыстных целях. То есть человек не является кем-то, он полностью осознает это, но для достижения какой-либо личной цели берет на себя роль другого человека и взаимодействует с окружающими людьми так, как будто бы... Это, ну вот он на самом деле является кем-то другим и обладает дополнительными полномочиями, знаниями и так далее. Синдром самозванца – это явление, это фактически обозначающее самозванца, только наоборот, применимое к определенным сферам жизни и в первую очередь к профессиональной деятельности. При данном явлении наблюдается противоположная самозванцу ситуация, то есть какой-либо человек обладает определенными знаниями, навыком, опытом. Это подтверждается как объективными данными, так и мнением со стороны, но сам он уверен, что этими качествами не обладает и поэтому считает себя неким обманщиком. Если совсем коротко, то синдром самозванца – это состояние человека, при котором имеется несоответствие между внутренней стороной и внешней оценкой себя, проявляющейся в худшую сторону. То есть вот это внутреннее представление о себе, они отличаются в худшую сторону от внешних объективных данных и мнения других людей о вас, дорогие друзья. И если попробовать дать этому термину чуть-чуть ну, более... Развернутое определение, то можно построить его следующим образом. Синдром самозванца – это когнитивное искажение, которое проявляется у профессионалов своего дела, добившихся определенных успехов. Слышите, ребят, не самого большого, наивысшего успеха, а определенных успехов. И заключается в заниженном мнении о своих знаниях, способностях и достижениях по сравнению с объективными данными. При синдроме самозванца люди, добившиеся определенных успехов в работе, в учебе, сделавшие хорошую карьеру или заслуживающие признания благодаря своему творчеству, своим талантам, своему умению, они считают, что они не заслуживают текущего положения, так как не являются настолько умными, способными, талантливыми, как это кажется окружающим. Из-за ощущения этого несоответствия их может преследовать вот этот страх – последующего, так скажем, разоблачения, после которого они с позором потеряют свое положение, уважение окружающих. Люди думают о себе как, как о непреднамеренных обманщиков, которые воспользовались какой-то ситуацией, благодаря этому получили все то, что они сейчас имеют. Но настоящим обманом их положение, не, с настоящим обманом их положения ничего не имеет общего. И при оценке со стороны не возникает сомнений в уровне знаний человека, его опыта, навыков, а, в том, что он достоин занимать свое место. И зачастую ведь даже речь идет не о субъективной оценке других людей, а о наличии объективных показателей его профессионализма и его компетенции. То есть для остальных людей этот человек является экспертом своего дела, и это подтверждается конкретными делами и достижениями, а сам самозванец искренне верит, но ну, самозванец в кавычках, да, а сам верит в то, что его переоценивают, и на самом деле он не дотягивает до необходимого уровня. Причем вот этот необходимый уровень, да, я бы его вынесла в кавычку, он зачастую ставит сам себе, и вот этот уровень может значительно превышать реальные требования. А выше я сказала про то, что синдром самозванца является а, когнитивным искажением, а именно примером одного из множеств таких феноменов, с которым мы сталкиваемся в жизни. Для того, чтобы было вам понятнее, с чем мы будем иметь дело, немного разберем это явление, а, когнитивное искажение, что это. Это часто встречающиеся отклонения в поведении и мышлении людей, причиной которых являются наши же убеждения, навязанные обществом стереотипы, физические и эмоциональные факторы и вообще любые другие предпосылки. Наглядным и часто встречающимся примером когнитивного искажения является систематическая ошибка выжившего которая проявляется при различных размышлениях и принятии решений и заключается в учете а, известных данных и пренебрежении неизвестными, но существующими. Давайте приведу пример, чтобы было более понятно. Давайте возьмем известные личности. Вот Когда говорят, что, например, Билл Гейтс и Стив Джоб бросили учебу в университете, и все равно стали невероятно богатыми, невероятно успешными людьми. Кстати, очень рекомендую о них посмотреть фильмы, вам это поможет справляться со своими внутренними страхами. Так вот, если они стали успешными людьми, а значит высшее образование не имеет смысла, то не учитывают миллионы тех случаев, так, когда бросившие университет люди не смогли добиться богатства и успеха. Что происходит? В этот момент происходит такое пренебрежение информации, ну, не специально, а по той простой причине, что неудачные примеры у нас, а, ну, они на слуху, и как биографии а, некоторых миллиардеров, или когда речь идет о дружелюбности дельфинов, например, да, помогающих выбраться а, из а, сил... А... Когда тонет человек, да, и а, они помогают ему выбраться на берег, не учитывается возможное наличие ситуации, когда дельфины а, препятствовали спасению людей, да? ведь в этом случае рассказать об их недрожелюбном поведении будет некому просто. Вот этот пример тоже является образцом систематической а, такой а, ошибки выжившего, скажем, да, то есть у всего есть определенные условия, определенные факты, определенные моменты, и а, наш... Такой умный ум, я ум называю зверьком, который может себя очень иногда неправильно вести, невоспитанно, так скажем, потому что ум, он, он, он может работать только там, где есть конкретные формулы. А все, что за пределами конкретных формул, ум у нас срабатывает уже по наитию, исходя из тех историй, которые мы знаем и слышим. Итак, вернемся к синдрому самозванца. Вот синдром самозванца тоже является когнитивным искажением в том смысле, что наше субъективное мнение под воздействием различных причин не соответствует объективной ситуации мнению окружающих. Говоря простыми словами, мы а, значительно недооцениваем сами себя хотя мнение окружающих тоже может не совпадать с действительностью синдром самозванца заставляет нас думать о себе и хуже чем мы есть на самом деле и хуже чем о нас думают другие разница субъективной и объективной оценкой между э, самого себя э, полностью находится вот в, находится вот здесь вот, вот в вашей голове и зависит от вашего собственного мышления это можно сравнить с тем, как мы слышим, воспринимаем свой собственный голос. Вот практически все из нас очень сильно удивляются, когда первый раз слышат свой голос в записи. И этому явлению даже дали отдельное название «голосовая конфронтация». Но мы сейчас не будем об этом вдаваться в детали. Ну, то есть вот, когда вы слышите свой голос, когда вы говорите, или когда вы слышите свой голос в записи, вроде бы голос один и тот же, но у вас восприятие разное. Хорошей и, ну, пожалуй, даже более подходящей альтернативой термину синдром самозванца было бы название. «Феномен иррациональной, заниженной профессиональной самооценки». Это, наверное, уже будет ближе к теме, более понятно вам. И здесь слово «феномен» гораздо точнее описывает суть происходящего, чем «синдром», так как оно уводит нас от э, ненужных ассоциаций с медицинскими или с психологическими диагнозами. И несмотря на это, данное явление относится именно к психологии, как и практически все остальные, связанные э, с нашими чувствами. И это действительно просто наблюдаемое явление, а не болезнь. Это очень важно, чтобы вы это уяснили. Это явление, а не болезнь. Упоминание рациональности говорит нам о том, что это явление не связано с действительным положением вещей и даже противоречит ему. Синдром самозванца проявляется через страхи и сомнения, которые идут в разрез с объективной реальностью. И следом мы говорим о том, что расхождение с действительностью у нас идет в сторону занижения рассматриваемых качеств и характеристик. И мы не просто думаем иначе, а думаем о себе хуже, чем мы есть на самом деле. И Последняя составляющая – это самооценка, которая явно указывает на то, что речь идет о чувствах, об ощущениях, направленных на самого себя. Именно мы, друзья, никто другой, несомненно, занижает свои профессиональные качества, вопреки объективным данным и мнению окружающих нас людей. И потом мы же испытываем различные неудобства. Именно это состояние, а также все связанные с ним страхи и сомнения в себе любимых и называются синдром самозванца. Давайте с вами сейчас рассмотрим, у кого проявляется синдром самозванца. Как я уже говорила выше, синдром самозванца в первую очередь проявляется у профессионалов своего, де своего дела, добившихся определенных результатов, определенных успехов. И тут речь идет не только о профессионализме, как некой шкале измерения наших знаний, способностей, навыков, относящихся к рабочей деятельности, но и о многих других видах занятий. Симптомы, характерные для синдрома самозванца, часто испытывают, ну, например, научные сотрудники, учащиеся, студенты, госслужащие, даже деятели культуры и искусств, общественные деятели и даже волонтеры. В последнее время все чаще идет речь о расширении значения термина синдром самозванца и включении его в него тех областей деятельности человека, которые совсем никак не связаны с профессиональной, казалось бы, составляющей. Похожие симптомы с поправкой на сферу воздействия и специфичность могут обнаружиться в совершенно различных ролях человека. Это могут быть родители, которые сомневаются в своей способности хорошо воспитать друзей, своих детей, Партнеры, которые считают, что являются плохими мужьями или женами. Люди, которые решили, что они на самом деле не такие хорошие, ну, не знаю, например, даже соседи, как о них думают окружающие. Или даже, вот вы сейчас сидите, смотрите этот мастер-класс, который... Вы можете посчитать, что вы не плохой, да, я не люблю вот эти слова категорически, да, не очень хороший слушатель, не очень хороший студент, который по какой-то причине пропустил мимо ушей часть того, что я сказала, а может быть там не успеет выполнить все упражнения, которые будут предложены. То есть здесь поймите, что все у нас в голове больше нигде ничего нет практически в любой жизненной ситуации мы можем испытывать направляемые на самих себя страхи и сомнения связанные с тем что мы якобы недостаточно хорошо себя проявляем в той или иной ситуации Ну вот к сожалению психика человека она так устроена чтобы по умолчанию пытаться обратить наше внимание на плохое как потенциально угрожающая нашему дальнейшему благополучию. И нам гораздо сложнее поверить в то, что мы что-то сделали хорошо, чем в то, что мы ну, где-то схалтурили и действовали не в полную силу. И вы знаете, ведь в нас с детства это просто вот вдавливают, потому что вспомните, как воспитывали родители. Слово «нельзя», «не лезь», «не высовывайся». Когда вы учились в школе, подчеркивали всегда красное. Да? Ведь, например, в Японии действует правила зеленой ручки или зеленого карандаша, потому что там обучают детей именно акцентировать внимание, подчеркивать зеленым то, что они сделали хорошо, качественно, правильно, красиво. И акцент делать всегда на том, что сделано хорошо. Ну вот, к сожалению, многих из нас так воспитывали и ну, не учат быть хорошими родителями, не учат эффективному воспитанию. Именно поэтому сейчас все больше активно детская психология и даже взрослая психология, взрослая педагогика, то, чем именно я занимаюсь, взрослая педагогика, когда мы воспитываем людей, жить эффективно на полную катушку. И вот смотрите, вернемся к нашему синдрому. Несмотря на то, что симптомы схожие с преувеличением синдрома самозванца могут встречаться в различных областях жизни человека, в рамках его, в рамках вот сегодняшнего мастер-класса мы будем говорить именно о профессиональной или околопрофессиональной сфере. Это работа, учеба может быть где-то искусство да? то есть мы будем говорить о, о вас может быть даже где-то хобби затронем и если э -э, я не буду делать отдельного акцента то все сказанное далее в той или иной степени будет касаться вот примерно этих сфер деятельности то есть мы будем делать сегодня акцент именно на профессиональную деятельность и в упражнениях я тоже буду давать акцент на профессиональную деятельность хотя они вам помогут и в э -э, обычной жизни в том числе мы будем затрагивать в возможное проявление аналогичных симптомов, как в личной жизни, в партнерских отношениях, в семейных, в дружеских, потому что из этого составляет, это все составляет вашу единую самооценку, если у вас в личной жизни, в партнерских отношениях, в семье, если вы еще не женаты, не имеете своей семьи, в родительской семье, вас унижают, принижают, и это ничего не имеет общего с вами, да, это мнение ваших, там, например, родителей относительно ваших действий, но ничего с фактами не имеет общего, то <свят> имейте в виду, что все упражнения, которые я вам дам, они будут вам помогать во всех областях жизни. А, друзья, в первую очередь а, мы поговорим о том, что симптомы самозванца а, испытывает человек, мы уже говорили об этом, да, добившись какого-либо результата какого-либо объективного уровня профессионализма в своем деле, даже если оно является его хобби, даже если вы только начинаете свой путь в профессиональной деятельности. Да? Вот, предположим, дизайнеры, вы сейчас проходите обучение, вы сейчас постигаете какие-либо программы, когда вы закончите этот курс, вы будете владеть этими программами, и относительно меня, например, который а, не знает этих программ, который не умеет делать дизайн, который человек, который а, профессионал в своей области, но не профессионал в дизайне абсолютно, вы будете уже профессионалом, понимаете? Вот, и а, это нужно учитывать. И в некоторых случаях новички в профессии а, очень а, очень часто, да, даже не иногда, а очень часто как раз-таки испытывают подобные страхи, сомнения, особенно если вы меняете сферу деятельности или... Выходите на, у, на новый уровень клиентов Вы начинаете сомневаться А вполне ли адекватен уровень оценки моих знаний и способностей Отвечаю ли я критериям и рациональности чувств Не являюсь ли я действительно самозанцем? Вот этот эффект, это эффект Денига Кирюгера Как раз таки он про заниженную самооценку да, вот это, скажем так, из опыта работы с людьми в продажах, в вообще, вообще, в принципе, да, большой опыт работы с людьми, я вам могу сказать, что самый частый момент, когда встречается синдром самозванца в любой сфере, не обязательно в профессиональной, это заниженная самооценка и отсутствие любви к себе. Давайте сейчас рассмотрим, как как проявляется вот этот синдром самозванца. Это тоже очень важно понимать для того, чтобы вы могли отслеживать, проявился ли он у вас или это что-то другое. Во-первых, необходимо учитывать, что человек не обязательно чувствует себя самозванцем всегда и везде. Симптомы могут проявляться в профессиональной деятельности в целом, а могут быть только в отдельных его случаях или в отдельных ситуациях. Во-вторых, симптомы могут смешиваться по своему составу и силе в любых а, причудливых конфигурациях, а, к тому же изменяющейся во времени. В-третьих, а, в том, что касается человеческой психики, да, в целом все происходит очень индивидуально. И вполне может быть так, что именно у вас этот некий самозванец проявляется каким-то... ну абсолютно уникальным образом, а общие признаки могут быть найдены только с помощью квалифицированного психолога и разобраны на составляющие, потому что несмотря на то, что, например, синдром самозванца это единый такой Давайте назовем диагнозом, да, хотя это не диагноз, это не болезнь. Тем не менее, первопричины они могут быть абсолютно разные. Здесь уже нужен, конечно же, квалифицированный психолог, квалифицированная помощь для того, чтобы определить первопричину и проработать эту первопричину. Вот. И все варианты проявления синдрома совозванца можно условно разделить на 4 категории симптомов. Первое связано с сомнением в себе и в своих чувствах. Самозванцам, да, все это в кавычки мы, конечно, выносим, кажется, что они недостаточно хороши для того, чтобы находиться на текущем месте и заниматься текущей деятельностью. Эта недостаточность, она выражается через отсутствие необходимого, по их мнению, Уровня знаний, опыта, навыков, талантов, упорства, работоспособности, ответственности, ну, чего угодно здесь можно перечислять долго. Попросту говоря, ну, я не такой, каким я должен быть, по собственным каким-то критериям. Вторая группа – это вытекающая из несоответствия каким-то а, идеалам, чувство незаслуженности происходящего с Человеком, у которого синдром самозванца. Так как он считает, что у него недостаточно нужных качеств, но при этом он все равно занимает текущее положение, значит, занял его с помощью каких-то, ну, может быть, внешних факторов. Да? Человеку просто повезло, либо ему помогли попасть на это место, либо а, чей-то результат... А, может быть, чей-то результат по ошибке да, приняли за его. Ну, в общем, неважно как, но в любом случае, как будто бы это не его заслуга. Следующая группа чувств – это тесно связанное с предыдущим ощущением обмана. То есть то, что я говорила выше, не просто как-то само вдруг сложилось, а человек считает, что он обманывает окружающих, оставаясь на текущем месте. Вместо того, чтобы признаться в несоответствии занимаемому положению, он продолжает занимать якобы чье-то место, получая либо зарплату, либо гонорар, либо какие-то другие выгоды, которые по его мнению ему не принадлежат. При этом продолжая быть уверенным в том, что он не соответствует этому месту и не способен выполнять необходимую работу на требуемом уровне. И как вот логическое продолжение всего этого страх перед последующим разоблачением, которое по мнению э, человека с синдромом самозванца рано или поздно неизбежно случится. Он, понимаете, у него вот начинается кружиться мысли, э, он живет этим, знаете, э, такой рост. Ой, пчелы жужжат, да, у него рой мыслей там крутится. И его, ему кажется, что в любой момент окружающие узнают о его обмане, и тогда он все-все рухнет, он потеряет все, что имеет на текущий момент. Должность, уважение, признание, доверие, свое имя и так далее. Вот как будто бы они получены незаслуженно, но терять их все равно никому не хочется. И важное условие, важное условие, друзья, все это самозванец ощущает абсолютно иррационально, то есть вопреки объективному подтверждению своего уровня знаний, компетентности ну и так далее. На самом деле он, он устраивает всех на этом месте и наверняка попал на него абсолютно не случайно, а благодаря именно своим заслугам. Но понять и поверить в это он не способен, потому что заниженная самооценка, потому что свои, свой взгляд на жизнь. Да? При этом не стоит путать синдром самозванца, являющийся искренним, но иррациональным чувством, с настоящим притворным занижением, занижением своих знаний и способностей, о котором мы еще, возможно, сегодня поговорим. Вот В некоторых случаях а, самозванец внутри нас, может проявляться относительно безболезненно. Ну, например, с помощью небольшой прокрастинации. То есть э, человек, который никак не может взяться за свое какое-то дело. А, вот, например, вам заказали дизайн, да, а у вас идет. То есть вы готовы заняться чем угодно. Э, как дети, да, не хотят делать уроки, они начинают хотеть кушать, хотеть там что-то другое сделать, даже то, что они не хотели раньше. У нас тоже младшему ребенку 7 лет, и если пора спать, то если я хочу его накормить, то да, надо сказать, что пора спать. Тогда он быстренько вдруг хочет есть. И в профессиональной деятельности начинается вот эта прокрастинация, то есть лень, избегание какой-либо деятельности человек просто начинает избегать он начинает придумывать кому ему позвонить как надо подготовиться стол надо вытереть чтобы пыли не было там не знаю прочитать еще одну книжку на тему того с чем он будет работать то есть вот он начинает просто прокрастинировать в других же случаях он может значительно снижать работоспособность путем воздействия через множество различных страхов и сомнений в себе но все может измениться, даже если мы просто начнем записывать в один блокнот свои достижения. Это очень важно. Вот просто сейчас маленькая-маленькая такая ремарка еще до упражнений. Начните вести блокнот своих достижений, любых, абсолютно любых, чтобы в этом блокноте были не только, не только ваши профессиональные победы, но и любые маленькие победы, которые вы считаете маленькой победой записывайте это. А, еще один вопрос который я хотела бы рассмотреть это как синдром самозванца влияет на ваше поведение а, потому что это тоже очень важный момент который стоит рассмотреть в, теор в теоретическом блоке а, и для того чтобы вы могли отслеживать это и ну, вы хомо сапиенс Люди осознанные, поэтому вы будете управлять уже сами собой потихоньку. Итак, синдром самозванца принудительно переключает ваше мышление с логического на эмоциональное. Это очень важно понимать. Сейчас я вам тоже дам маленькое упражнение, еще до упражнений общего порядка, для того, чтобы вы могли им пользоваться. Но это очень важно Синдром самозванца принудительно переключает наше мышление с логического на эмоциональное. И вместо того, чтобы рассуждать рационально над появляющимися перед нами задачами, вызовами, мы начинаем зацикливаться в своих чувствах и эмоциях, в которых к тому же будут преобладать именно негативные составляющие, подпитываемые самозванцем изнутри. Так как речь идет о явлении, связанном с нашей профессиональной деятельностью, и большинство профессий зависит именно от рационального, а не от эмоционального мышления, подобное состояние становится гораздо менее продуктивным и может влиять как на нашу работоспособность в настоящем, так и на дальнейшем в успехах в выбранной сфере деятельности. Внутри у самозванца начинают формироваться различные правила, которые опять-таки он устраивает сам себе, которые основаны на его страхах и оказывают значительное влияние на их деятельность давайте рассмотрим какие же это страхи я всегда должен справляться с задачей на сто процентов тотально я не должен ошибаться то есть запрет себе на любые ошибки я не должен просить помощи это вообще трэш это знаете уже такое это из области гордыни я должен быть лучшим я должен успеть все необходимо я не должен уставать и я должен знать все вот именно такими категориями часто мыслит а, человек с синдромом самозванца естественно жить и работать а, с, по подобным правилам просто нереально невозможно а результат в результате чего самозванцы зацикливаются каждое нарушение своих же вот этих безумных правил воспринимается ими как подтверждение своей никчемности и несоответствия занимаемому месту. А, прежде чем мы перейдем с вами дальше, я вам дам упражнение. Смотрите, логическое и эмоциональное, и логическое мышление, как мы с ними работаем. В любой ситуации, вот когда у вас проявляется синдром самозванца, когда у вас, в принципе, возникают любые страхи, абсолютно любые, когда у вас даже возникают эмоциональные мысли, то есть когда у вас возникают эмоции, эмоциональное мышление со знаком «минус», давайте так назовем, – вы начинаете принудительно включать Логическое мышление. Просто начинаете считать от 1 до 100. Очень часто вы досчитаете до 20 или до 30, и у вас прекратится вот это негативное мышление. Казалось бы, да вы, наверное, помните, в детстве вам родители говорили, когда вы прыгаете, скачете, а не хотите ложиться спать, вам родители говорили, ложись, солнышко, ложись, любимушка, и считай от 100 до 1. Считай барашков, считай там, облачка и так далее. Это не просто так, кто-то из родителей осознавал прием этот, кто-то не осознавал, но здесь мы переключаем эмоциональное на логическое э мышление, и эмоции начинают затухать, то есть перед экзаменами, перед сложными переговорами, перед... Э Перед каким-то сложным выступлением, вот на днях, я буквально выступала на очень серьезной конференции, ассоциации, международной ассоциации тренеров, где меня чествовали и награждали определенными титулами, да, это был такой достаточно высокий триумф, и вы знаете, несмотря на то, что я являюсь профессиональным тренером, естественно, у меня как у нормального человека тоже включился немножечко синдром самозванца, Думаю, может быть, я еще не достойна этого титула, может быть, еще не стоит, меня, Да, меня много за эти годы, но вдруг, вдруг, ну, есть же более достойный, это не не было Низкая самооценка, это просто был такой вот трепет перед выступлением, и, естественно, я включила это упражнение, я просто начала считать. И тогда эмоции перешли в логику, мы нормализовали, сбалансировали левое и правое полушария, и, собственно говоря, выступление прошло на ура. Сейчас мы с вами завершаем определенный этап с самозванцем. Я не типичный тренер, и там в упражнениях, ваше упражнение, я начну с вредных советов, советы, которые, ну, немножечко могут, такие советы, которые могут подаваться вам как примеры жидейской мудрости, имеют много общего с различными навязанными нам установками, но в отличие от установок, которые в подавляющем большинстве представляют собой возможные ограничивающие убеждения, эти вредные советы направлены на позитивные изменения, и, собственно говоря, я надеюсь, что они вам понравятся. И сейчас мы с вами перейдем уже к вопросам предложения своих услуг, продаж. Опять-таки, еще раз, мы не будем с вами рассматривать прям продажи-продажи, но важно осознавать вообще перед тем, как делать предложение любому человеку, даже бесплатно предложить бартером или бесплатно, очень важно понимать, осознавать некоторые вещи, которые мы рассмотрим, и тогда, я уверена, у вас будет все намного проще. И вы знаете, я очень люблю рассматривать любые темы, начиная с колеса баланса. Колесо баланса это 9 сфер жизни, 10 сфер жизни, которые нас окружают, и важно рассмотреть, к чему относится то или иное, тот или иной вопрос, та или иная ситуация. Вот если мы будем говорить о возможности продавать, разговаривать с клиентами, предлагать даже... Просто пока за отзыв наши а, какие-то услуги, которые вы оказываете, надо понимать, к каким сферам это относится. Ну, Во-первых, пожалуй, это интеллектуальная сфера. Я бы ее, наверное, выбрала даже основной. Почему? Потому что когда вы что-либо предлагаете людям, вы должны быть интеллектуально развиты, то есть вы должны иметь знания в этом вопросе, вам необходимо иметь навыки, пусть начальные навыки, да, для начинающего эксперта начальных навыков, достаточно это важно тоже осознавать но они же нужны я же не могу сегодня взять и предложить дизайн макета несмотря на то что у меня была полиграфическая компания мы делали рекламные разработку рекламных стилей, выпускали журнал, делали любые полиграфические заказы, но я же сама не являюсь дизайнером, правильно? Поэтому для того, чтобы самой предлагать свою услугу, вот как вы фрилансы, надо иметь знания и небольшой опыт. Также мы это отнесем все-таки к карьере и самореализации, потому что вы либо будете развиваться в карьере, и вам нужно усовершенствовать ваши навыки постепенно. Есть точка отчета, точка А и точка В, куда вы хотите прийти. И сравнивайте себя всегда с точкой А, относительно себя, не какого-то профессионала, а относительно себя, относительно сегодняшнего своего э, опыта, знаний навыков и куда вы хотите дальше прийти это самореализация и возможно у кого-то карьера а также я бы сюда отнесла это и к духовному направлению почему потому что когда вы работаете с любым человеком через ценности осознание какие ценности вы получите через продажу, какие ценности вы дадите человеку через предложение услуги, тогда у вас все будет очень-очень а, хорошо, а, а если вы не понимаете, что вы даете, зачем вы даете, какую ценность получите вы, какую ценность получит человек, то, собственно говоря, вы и не получите ничего, тогда вам страшно а, что-либо кому-либо предлагать. И здесь, конечно, когда мы начинаем работу с людьми, да, вот предположим, вы сейчас учитесь, вы получаете определенные навыки, вы получаете знания, вы, у вас уже есть, собирается постепенно портфолио, и вот приходит тот трепетный момент, когда вам необходимо сделать кому-то дизайн, сделать предложение о том, чтобы сделать кому-то, оказать кому-то услугу. И какие стереотипы у вас проявляются? У меня слишком мало денег, опыта, образования, чтобы начать. Денег, может быть, на какие-то программы специальные у вас там не хватает. Неудобно перед людьми подумать, что я хочу нажиться на них. Да? Что еще бывает? Мне еще нужно поработать там лет пять, поучиться, да, чтобы претендовать на желаемый гонорар. Или ну, как-то неловко, пожалуй, не буду я пока... Называть цену, Не, неудобно брать, потому что у меня опыта мало. Ребят, вы знаете, вот э, ценности, да, мы завершили колесо баланса духовностью, но, пожалуй, мы с этого и начнем. Очень хочется, чтобы вы э, слово «продавать» посмотрели немножечко с другой стороны. «Продавать». Вы даете что-то, про профессионально, даете человеку какую-то услугу. Это вообще про давать людям что-то, давать ценность. Для себя пропишите, во-первых, да, чтобы преодолеть вот этот первый страх, предложить кому-то что-то, найдите точку опоры, где вы сейчас находитесь. Да. Как это легко сделать? Вы начинаете вести социальные сети. Вы начинаете заявлять в социальных сетях, что вы теперь, вы вообще, вы поступили обучаться. Расскажите об этом, ведите некую сериальность в своих соцсетях, и люди уже будут вас оценивать под, э, на ваш уровень, они не будут от вас ждать каких-то супершедевров. Они начинают за вами следить, они начинают видеть ваш рост, ваше развитие, они видят, что вот сегодня вы начали обучаться, вот они ваши первые работы». Вот ваши, а, ваши действия, вот ваши мысли. И вы каждый день по чуть-чуть или хотя бы там через день вы выкладываете посты о том, что вы узнали, как вы работаете. Снимайте короткие видео о том, что вы делаете на занятиях, как вы учитесь, как вы изучаете какие-то программы и так далее. Снимайте это и какие-то шуточные ролики на эту тему. То есть ваша задача просто начать заявлять о себе. Я это называю отправиться в профессиональный, в карьерный рост без обратного билета. Когда вы заявили четко, что вы теперь вступили на рельсы дизайна, и вы начали этот путь, люди от вас будут уже... Не ожидать чего-то сверхъестественного, а они просто наблюдают за вами, и кому-то из них может понадобиться дизайнер, кому-то из их друзей может понадобиться дизайнер, и они могут вас рекомендовать. И здесь вы уже снимаете вот этот большой пласт синдрома самозванца, что вы что-то не можете дать сверхъестественно. Но ну, в конце концов у вас есть наставники, к которым вы можете обратиться, у вас есть коллеги, к которым вы можете обратиться, вы можете коллегиально посоветоваться, или люди вам профессионально скажут свое мнение что-то скорректируете что вы боитесь то успеха своего ребят успеха часто кстати такой момент я встречаю в работе когда люди боятся своего успеха то что сделает их наиболее успешными наиболее богатыми наиболее счастливыми они этого просто внутри подсознательно боятся неосознанно и не идут в это может быть у вас тоже именно про то и еще давать очень важно Найдите ценность, которую вы даете человеку. Вот прям пропишите ее. Ценность оказания услуги людям для вас и ценность оказания услуги людям. Вот э, простой пример. Я имею свой центр. Я пишу посты. Мне нужны дизайны. Мне нужен, э, например... Э, фирменный стиль мне нужно создавать презентации мне нужно делать фотографии, картинки к постам мне нужно чтобы все было в едином стиле но я не являюсь профессионалом в области дизайна и вы мне сэкономите время вы мне сэкономите деньги Потому что, чтобы мне сделать какой-либо дизайн, мне надо купить какие-то программы, мне надо вникнуть в это, да, может быть, даже курс какой-то купить для того, чтобы научиться хоть как-то это делать. И вы мне сэкономите время, деньги. Нервы, потому что меня, например, совершенно не делает счастливее к а, ковырянию в дизайнерских программах. Вот от слова совсем, даже в конве. Я этого просто не люблю делать. И мой девиз как успешного человека «Я люблю покупать свободное время». Да, я люблю покупать свободное время. Вот вы ищите тех людей, для кого это будет ценностью. И вы им продаете свободное время, вы людям продаете эмоции, вы людям продаете счастье. Потому что я, например, буду счастлива, если кто-то за меня будет делать посты картинки к моим постам, оформлять мои презентации, гайды и так далее, и, а я буду счастлива от того, что я смогу в это время пойти в спа-центр, я смогу погулять со своими детьми, я смогу поехать путешествовать, я освобождаю свое время, то есть понимаете, вы ценные люди для тех, кто работает в онлайн, и вам люди готовы платить деньги, только ваша задача узнать, что мы хотим, как мы хотим, какое мы хотим, и э, состоя... эффект вот этой притирки он есть всегда. То есть вы с человеком начинаете работать. Не бойтесь задавать вопросы. У вас у всех есть техническое задание, которое вы принимаете у клиента для того, чтобы понимать, что и как он хочет. Не поленитесь познакомиться с человеком, пообщаться с ним посмотреть его социальные сети, посмотреть, как он, какой он эмоциональный. Да? То есть просто проведите аналитику этого человека, и вам не страшно будет. Вы с ним уже познакомитесь, вы его перестанете бояться. Потому что здесь же у нас опять-таки включаются ограничивающие убеждения и денежное мышление. То, что деньги в современном мире как счет игрока, нужно использовать этичные и неэтичные методы. Почти у всех есть проблемы с денежным мышлением, например, смещение личного и рабочего. Да? И не надо это смешивать, просто идите вперед и все. Но здесь важна самая главная суть – это ценности. Для того, чтобы понять, каковы ценности вообще у людей, я привела немножечко свой пример сейчас – Каждый ты пропишите, пожалуйста, для себя. Вспомните, какие примеры удачных покупок у вас были. А, яркие покупки, да даже, да даже просто хлеб. Мы же можем его выпекать дома? Можем. А, у меня вон там хлебопечка стоит, пожалуйста. Духовка шикарная, но почему-то я все равно иду в соседнюю булочную, покупаю вкусный хлеб, покупаю разные булочки. Зачем? Зачем? Затем, чтобы сэкономить свое время, насладиться здесь и сейчас, не тратить время на замес теста, на поиск рецепта, например, да, а ждать, пока это будет выпекаться. Мне приятнее, вот я сейчас хочу попить кофе с круассанами. Кстати, что я сделаю после записи данного тренинга? Я поеду в булочную, куплю прекрасные свежие круассаны, горячие, вкусные, и попью а, либо кофе, либо вкусный чай. И я получу от этого кайф. И я с благодарностью буду относиться к людям которые сделали это то есть ваша задача для того чтобы научиться видеть ценности которые вы даете людям убирайте вот в мышлении что вы с них берете деньги найдите ценности которые вы для них даете а для этого найдите свои ценности при покупках что вы покупали какие для вас это ценности, какие вы испытывали ощущения, особенно от неудачных покупок, и все это поможет вам в работе с людьми. То есть самое главное, уясните внутри себя, давать равно испытывать благодарность. Вопрос энергообмена с миром, это важно очень, найдите свои ценности, найдите ценности для людей, это я буду повторять из раза в раз. Второй момент, который очень важен при работе с людьми. Найдите свои цели. Зачем вам деньги? В чем ваша потребность? Что вы для себя реализуете через заказы? Если говорить о более серьезном моменте, да, ну, для тех, кто, знаете, Задание со звездочкой, так скажем, вы можете прописать некую декомпозицию, то есть какие услуги вы уже можете оказывать, какова стоимость ваших услуг и в целом какое количество каких услуг вам необходимо оказать для того, чтобы закрыть ту или иную потребность. Это уже такое вот усложненное задание для тех, кто хочет продвинуться в этом направлении вперед. И еще один момент, когда вы составляете ценность. Когда вы прописываете цену, продумываете цену, да, определите еще и добавочную ценность, что на самом деле стоит за вашей услугой, какую потребность вы закрываете, какую проблему вы решаете человеку. Вот ответы на эти три вопроса помогут вам внутри себя не бояться в принципе называть цену. Что на самом деле стоит за вашей услугой, какую потребность вы закрываете клиенту и какую проблему вы решаете. То есть потребность и проблема – это разные вещи. И еще один очень важный момент, когда вы продумываете стоимость, задайтесь, сколько вы стоите как сколько стоит час вашей работы. Это тоже важно понимать. Тогда вы будете понимать, то есть, что значит час вашей работы. Это знания, которые вы получаете. Это инвестиции, которые вы делаете в свое образование. Это программы, которые вы покупаете для того, чтобы создать некий шедевр для вашего клиента. И вот та совокупность, которую вы вкладываете, это час вашей работы. Вот, например, у меня час консультации стоит 10 тысяч рублей. И я понимаю, что... Например, убрать э, квартиру э, в течение часа или нанять э, помощницу, которая это сделает за меня, а я в это время либо э, заработаю эти деньги, либо я отдохну и я не буду э, переживать за это. Так? То есть для меня это ценность и это, это моя ценность. Это то, за что я готова платить деньги, чтобы себе либо сэкономить, либо заработать, либо... Понять. и вы когда будете понимать вашу ценность сколько вы стоите сколько стоит час вашей работы вы будете уже держать определенную свою планочку и ниже этой планки вы никогда не упадете то есть если говорить еще об энергообмене с миром никогда не делайте ни одну работу бесплатно обязательно может быть отзыв может быть это бартер но бесплатно не делайте. Даже если вы делаете друзьям и вы готовы, как я с друга буду брать деньги, вы знаете, иногда из друзей тоже надо брать деньги, потому что есть определенная ценность вашего времени. Если это, например, целая разработка стиля, и вы потратите неделю на то, чтобы создать бренд-базу человеку, и вы эту неделю не будете брать заказы, вы не будете заниматься своими делами. Почему вы должны делать это бесплатно? Но предположим, логотип вы можете сделать бесплатно другу. Но не просто бесплатно, а обязательно энергообменом должен быть отзыв, видеоотзыв или текстовый отзыв. Это обязательно. Почему? Когда нет энергообмена, это и вас касается, когда вы у кого-то берете какую-то услугу, обязательно платите. У меня есть такое золотое правило, не готовы дать, не готов взять, то есть не готовы заплатить за что-либо, чем-либо. Человек не готов получить эту услугу, поэтому я всегда, например, обращаюсь только к тем специалистам, которых, которым я готова платить за эту услугу, а не еще, чтобы бесплатно у кого-то взять. Так вот, как это работает? Мы говорили об энергообмене, это такое колесо, да, которое постоянно крутится, вертится, и вот этот энергообмен очень важен. И если вы будете в одностороннем порядке, одному другу сделали бесплатно, без отзывов, без бартера, без ничего, второму сделали, пятому сделали, а обратно ничего не приходит, ваш организм начнет протестовать, ваше подсознание просто взбунтуется. Каким образом? Оно либо заболеет, потому что оно не захочет работать безоплатно, без энергообмена. Оно может э, лениться начать, оно может вообще возненавидеть эту профессию, э, потому что ваше подсознание будет говорить, зачем я буду тратить время, силы, когда мне это не дает абсолютно ничего. И это э, правомерно, это нормально, поэтому ваша задача... В любой ситуации обязательно брать энергообмен. Самый простой энергообмен – это отзыв. Отзыв, бартер. Далее вы уже начинаете принимать заказы. То есть, когда вы первые заказы берете через отзывы бартером, вы нарабатываете свою клиентуру, вы нарабатываете свою собственную самооценку, вы нарабатываете отзывы, вы уже не пустое место, и вам легче будет брать заказы уже дальше. Для того, чтобы не бояться вообще, знаете, еще такой момент рассмотрим с вами, когда люди начинают свой путь в новой специализации, либо в принципе свой путь, вот работали-работали по найму, а потом начинают свой путь во фрилансе. Подсознание говорит о том, что, ой, а вдруг у меня не получится, а вдруг у меня там денег не будет, а вдруг я ничего не заработаю. Вот здесь очень хорошо вам поможет упражнение, когда вы прописываете способы заработка денег и чем больше тем лучше вы можете это прописать как по направлению того же дизайна так и можете то да, например берете один столбик вот как дизайнер как я могу заработать например разместить свои свои свои услуги quark.ru, work по-моему, да, или ру. То есть на сайтах фрилансеров создать свою страничку в соцсетях, найти чаты, где я могу бартером работать. То есть вы уже начинаете кубатурить, не очень литературное слово, но оно очень под показывает да, то, что происходит, то вы, вы начинаете просто мозговой штурм, записываете 3, 5, 10, 15 форматов, как вы можете заработать на своей профессии уже сегодня. Где вы можете на этом заработать? Следующий столбик вы прописываете, как вы в принципе можете заработать деньги, если у вас вдруг не пойдет ваше направление, в котором вы планируете развиваться. И тогда у вас, ваше подсознание начинает расслабляться. И вы, собственно говоря, перестаете бояться. Но если здесь не получится, у меня вот здесь получится. А если здесь не получится, у меня вон еще сколько методов. И ваше подсознание оно перестает, собственно говоря, бояться. Поэтому, друзья, это такие важные моменты, которые мы с вами рассмотрели сегодня. Конечно же, очень мне не хватает вашей обратной связи, ваших вопросов, которые, на которые можно было бы сразу нон-стоп ответить. Но ничего. Я думаю, что если у вас будут вопросы, вы зададите своим наставникам, и они мне передадут, и, может быть, мы еще сделаем по вопросам обратную связь. Вот на данный момент я постаралась основные какие-то первичные такие, знаете, верхушку айсберга затронуть, раскрыть вопросы синдрома самозванца, первые шаги как же нам начать все-таки работать с клиентами, предлагать свои услуги, не бояться этого. Далее, для тех, кто. Есть, знаете, есть слушатели, да, есть делатели, вот для тех, кто делатели. Я подготовлю такую небольшую брошюрку, где пропишу упражнения, которые помогут вам в вашем развитии. Постараюсь учесть разные вариации диалога вашего ума, ваших страхов, ваших убеждений и различные упражнения, которые помогут вам в том или, в том или ином случае проработать ваши страхи и если вы будете делать не обязательно их делать все подряд вы можете просто обращаться к этой Давайте рабочая тетрадь, да, потому что брошюрка это как-то очень так громко будет звучать. Вы будете обращаться к этой рабочей тетради, находить те упражнения, которые вам нужны в данный момент относительно вашей ситуации и применять их для того, чтобы выйти на новый профессиональный уровень и на новый уровень доходов. На этом я завершаю сегодняшний мастер-класс. Благодарю тех, кто до конца досмотрел. Надеюсь, что я смогла ответить на основные вопросы, которые возникают у вас. И, возможно, мы будем с вами еще продолжать общаться. В принципе, вы можете меня найти через ваших наставников, задать вопросы. Может быть, даже будет желание попасть в мои программы, потому что основная программа, которую я сейчас веду, это раскрытие лидерских качеств человека, раскрытие внутреннего гениального гена, так скажем да, раскрытие внутренней гениальности раскрытие внутренних талантов и как раз а, трансформация всех страхов в вашу силу так что будет желание welcome а, ко мне в мои а, программы а на этом я с вами прощаюсь напоминаю с вами была елена дегурова до встречи а, возможно на новых тренингах пока пока